Здарова, братишка. Сегодня у нас будет ночная деревня, поэтому усаживайся поудобнее, закидывай локосик. И мы, в принципе, залетаем в каточку. Сразу же начинаю с микса шарики плюс миньон, Очень классный микс. А также после этих атак я вам покажу, сколько у меня кубков и что у меня вообще творится на девятой ратуше. ДС так называемый. В общем, очень интересно будет. И смотрите, что могу сказать по этому миксу. Очень Легкий и сильный микс, благодаря которому ты будешь забирать две звезды вообще с любой базы. Практически, но это будет приходить с опытом, естественно. Бывают и случаи, когда забираешь одну звезду, но ничего страшного. И смотри, мы забираем 2 звезды, 54%, по-любому выиграем. И посмотри на мои кубки, 1950. Очень много кубков, реально, я 5000 апнул, но немножко слил благодаря вот этому звездному бонусу. Хочется взять монетки и эликсир, но придется платить кубками, потому что не всегда выносишь базы на 3 звезды. Так, мы забрали две звезды. Найс, nice. это круто. И интересно, мы выиграем, нет? И да, мы реально выигрываем. Ну, тысяч... 4900 кубков, нормально. Итак, переходим к самому главному. Это прокачка моей деревни. Посмотрите на лабораторию. У меня осталось прокачать бэби дракончиков и ведьм. Ну что ж, полетел дракончик до 16 уровня. И на базе, смотрите, остаются всего лишь ловушки. Давайте прокачаем мегамину, так как она больше всего стоит и в целом на 9 уровень идет. Часовую башню юзаем, и все. Ребятки, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.